Здравствуйте, уважаемые подписчики! Присоединяйтесь новички! Вы на канале Процветок и с вами Ольга Дуброва. Сегодня мы продолжим тему, какие однолетние растения посеять прямо в грунт весной можно. И можно их посеять очень рано. Этим самым мы сэкономим время, сэкономим место и сэкономим силы. И все с ними будет очень хорошо, с этими растениями. Но я не буду, конечно, рекомендовать бархатцы, календул, васильки, потому что вы про это уже сами знаете. У некоторых они уже давным-давно сами насеваются, сами растут, и никаких тут рекомендаций не надо. Поэтому я сделаю подборочку таких однолетних растений, которые, ну, может быть, даже мало кому известны, но при этом они неприхотливы, не составляют труда в выращивании, и получается великолепный результат, что очень полезно для нашего самочувствия. Итак, на первом месте я поставлю Кларкию. Есть несколько видов Кларкии. Кларкия изящная, Кларкия пульхела. Какую бы вы ни взяли, ее даже рекомендую выращивать не через рассаду, потому что она будет э, вытягиваться. У нее очень быстрый рост, стержневая корневая система, и потом будут проблемы и не будет хорошего декоративного вида. Когда мы Кларкию сеем непосредственно в грунт, она остается крепенькой, Единственное, следить за, то, за тем, чтобы на нее не нападали различные крестоцветные, особенно блошки. Проводить такие профилактические мероприятия, ну и посматривать на нее. А Кларкию можно сеять уже кому-то где-то там в более теплых регионах в конце апреля, ну а в середине мая то там уже и сам Бог велел. А Кларкия быстро всходит в грунте, это произойдет в течение 70 дней, 7-10, не 70. И если мы ее посеем в конце апреля, то уже в июне месяце появятся первые цветочки. Посмотрите, какие у нее необыкновенные цветы. Для того, чтобы она была более пышным, потому что у нее ярко выражен центральный стебель, верхушечку прищипываем, и затем вот эти необычные соцветия будут радовать вас в течение как минимум 60 дней. Следующее растение – сапиглосис. Это вообще великолепное растение. Это прямо ну, палитра красок. Каждый цветок неповторим. Каждое растение со своими цветками не похоже на соседние, и можно просто вот часами рассматривать эти удивительные цветочки. Еще одно растение, которое будет отличаться засохоустойчивостью, жароустойчивостью, посеянное в грунт, оно будет даже морозоустойчивым. То есть сходом не страшны будут возвратные заморозки, это диморфотека. Диморфотека тоже есть нескольких видов. Диморфотека плюварис и диморфотека... Синуата. Плюварис отличается необычными соцветиями. Это крупные достаточно ромашки диаметром сантиметров 5-6. Серединка и синяя черная И лепестки практически белые с такой вот нежной голубовато-фиолетовой поволокой. Устойчивое крепкое растение с бесконечным периодом цветения. Семена крупные, хорошо завязываются, многочисленные. Один раз посеяв, вы можете собирать хорошие семена с хорошей схожестью, делиться с ними с друзьями и соседями. Растения, которое можно выращивать тоже посевом в грунт, хотя кажется, не может такого быть. Это мирабельс с таким красивым названием. Мирабельс образует потом не просто корешочки, а такие клубешки. Поэтому один раз посеяв, вы можете в принципе, и собрать семена. Семена классные, крупные такие. Потом вам поближе покажут. Они такие вот, ну просто вот бочонки с поросячьими рыльцами на конце. И можно собирать семена, которые в обилии завязываются. А можно, если какой-то сорт уникальной раскраски, то можно сохранить вот этот вот клубень в горшочке, как будто бы мы сохраняем маленькую георгинку. И на следующий год поставить на проращивание, и у вас вообще будет просто вот раннее такое цветение мирабелиса. Мирабелис образует такого семечки в течение трех месяцев. Крепкий, компактный куст, который снизу даже слегка древесневает. Здоровые листья, такие похожие даже до сирень, можно спутать. Я никогда не замечала за свои годы работы, чтобы он поражался кем-то или чем-то. Может, так вот не привелось, но... Рядом патогенов было много, а он стоит в себе с такой сочной темной зеленой листвой. Отличается еще многообразными окрасками от белой, желтой, пестрой, розовой. И сорта более компактного роста, которые можно посадить даже в горшок, в какое-то кашпо и поставить в нужном месте. Ну, короче, вот отличное растение. Следующее растение, которое, наверное, мало известно, это немофила. С немофилой тоже проблем не будет. Немофила... Чисто однолетнее растение с однолетним циклом развития. Семена завязала и на этом ее жизнь закончилась, как бы вы ее не валяли. Она может быть использована не только как растущая в грунте растение, но и как почва покровная. А если вы посадите ее в кашпо, то она будет прекрасным дополнением. Плети будут не спадать. Растение образует такую хорошую подушечку с плетями сантиметров 40 сантиметров длиной. И Бесконечное цветение с многочисленными цветочками. Цветочки не маленькие, не крупные, сантиметра 4 в диаметре. Снова же есть несколько видов. А, немофила, которая называется мензиса, образует в основном ее сорта оттенки голубого цвета. А немофила, которая называется макулята, у нее очень красивые, необычные цветки. И всегда, бы, какой бы основной окраски ни был цветок, он может быть и белый, и голубой. Все непременно будет присутствовать оригинальное темно-фиолетовое пятнышко на лепестке и прожилочки у основания. В Японии, поинтересуйтесь в интернете, там проводят прямо э, такие дни и недели, когда за... засевают склоны, огромные немофилы, и вот эти голубые поля, они смотрятся просто как моря, бесконечные посетители и все делают там обалденные фотографии. Поинтересуйтесь и заведите у себя это растение. Сходы прорастают тоже достаточно быстро, через 5-7 дней. Ну и в дальнейшем весь уход будет заключаться в прорыхливании и удалении сорняков. Но не забывайте, что, казалось бы, георгина однолетняя, непременно ее надо через рассаду, нет, не надо через рассаду. Все эти ее грунт семенами раскладываются зернышки, на расстоянии сантиметров 10 друг от друга по штучке 2 на всякий случай на всякие непредвиденные обстоятельства. Затем, когда вы будете видеть, когда они всходы появятся, всходы появятся через дней 7-10. Если все хорошо идет и все-все зашло, то вы прореживаете сначала эти, которые у вас были, кучки, а затем оставляется расстояние между сеницами в зависимости от сорта, от его мощности, потому что разного роста, разные силы роста бывают на расстоянии 20-30 сантиметров, для того, чтобы они могли полноценно развиваться и предстать в полной своей красе. Много сортов однолитней георгины, даже группа декоративных продается в семенах с необычной окраской, например, сорт Ватан называется, у него просто бронзовая листва и смотрится великолепно, цветки махровые разные окраски. И вот это бронзовое листва позволит вам с кем-то скомпоновать и придать такой вот загадочностью вашему цветнику. Интересное растение, которое называется гибискус трионум, не представляет никаких хлопот. И цветки загадочно выглядят, необычайные окраски. Они молочно желтовато белые, с темной серединкой. Затем может насеваться самосевом, и тоже у вас будет стоять задача в том, чтобы посадить его по весне следующего года в том месте, где вам это необходимо. А Санвиталия. Санвиталия много сортов, есть более сильного роста, есть более компактного роста. Несмотря на то, что семена мелкие, но можно также сеять в грунт в такие же сроки, кому-то в конце апреля, кому-то в начале, в середине мая. Немножко дольше происходит у нее развитие, потому что... Более длительный период от посева до начала цветения. Но через три месяца появятся многочисленные цветки. И до самых-самых заморозков будут появляться ярко-желтые, озорные такие динамичные цветочки, которые просто абсолютно усыпают кустик. Есть сорта желтые лепестки, желтая серединка, трубчатые цветочки. Есть сорт черноглазая Сюзанна, у которой черная серединка и ярко-желтые лепесточки. Выглядит очень задорно очередное растение сальвия виридис мы знаем сальвию которая блестящая с которой с этими семенами там сеешь она зацветет через дней там, 80 на подоконниках расставляем не надо нам это сальвия пролетарская красного цвета давайте посадим сальвию виридис посеем семена у нее достаточно крупные потом вот мы посмотрим здесь поближе ну, не то чтобы крупные, но можно их прощупать. Великолепная схожесть. Декоративность представляют из себя не, собственно, цветочки. Они, в принципе, невзрачные, если это ботаники понимают, что такое цветочек. А прицветники. И они суховатые. То есть можно затем срезать и использовать в качестве сухоцветов. Бывают прелестники, эти прицветники различных окрасок. Фиолетовые, розовый, белый сорт. White Monarch называется. Сизоокрашенная листва. Естественно, имеет, как и все сальви, аромат, если потереть, аромат вполне приятный, потому что у сальвии блестящий аромат немножко отвратный, а у этой такой вот уже располагающий приятный. Все листва мало встречается в наших садах, поэтому будет, будет очень удобно и выгодно использовать для каких-то композиций. И можно срезать, как я говорю, что для сухоцветов. Великолепно стоит в полутемном месте, подсушить. И затем сохраняет свой цвет очень долго, столько, сколько вы захотите. Ну и, наверное, уже так, так, так, так, так, так, так. Десятое, пусть будет, десятки остановимся. Десятое растение, это будет скобиоза атропурпуре. Это растение внесет немножко драматизма в вашем саду за счет своих насыщенно-фиолетовых шариков. И замечательно тоже сеется в грунт. А затем цветочки, по мере отцветания, они образуют э, интересные такие шарики, сухие. Слышите, как оно -ху -ху. шуршит? Шарики на стадии, как только они начинают терять свой зеленый, такой светло-зеленый цвет, и переходить уже к стадии зрелости, можно эти соцветия срезать и тоже использовать как сухоцветы. Можно затем их прокрашивать в любые цвета и создавать какие-то композиции, удивительные для себя и своих домочадцев. На этой десятке я закончу свое повествование. Дякую всем, кто меня не до конца. До побочения. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.